Всем привет, решил сделать еще один обзор по последним аэрдропам, их в районе 4. все свежие и раздача активная. Первый идет через telegram бота, кстати раздача простая, монета Тон и фут. По поводу вывода, кто-то говорит фут вывел, с тоном пока что неизвестно, для них отдельные кошельки Тон кипер нужен. Я не выводил, пока что ничего не знаю и подсказать не могу. Как выведу, сделаю отдельный пост. После запуска бота подписывайтесь на два телеграм-канала, нажимайте кнопку «Проверить». Дальше в меню жмем кнопки «Получить бонус фуд». 333 монета на баланс. Это раз в 30 минут можно получать. Потом каждые 3 часа по 0,05 тонн. И раз в сутки 0,1 тонн. следующее скачиваем устанавливаем приложение скопируйте укажите мой реферальный код дальше загружаете фото и через сутки нажимаем клейм токенов там в меню нужно будет зайти в самом низу правая кнопка на нее и клейм rewards кнопка если не ошибаюсь следующая раздача уже открыта платформа глэм рандом на четыре с половиной тысячи хотя тут непонятно вот есть рандом 5000 и еще четыре с половиной тысячи то есть в итоге 9 500 участников Задание следующее. Подписываемся на два Twitter, ретвит обычный, подписка в Telegram, Instagram, Facebook и указываем адрес кошелька Binance Smart Chain. От MetaMask или Trust Wallet. После приглашаем друзей, копируем реферальный ссылку, приглашаем друзей напрямую. Используя кнопки социальных сетей, размещаем готовые публикации. И напоследок самое простое. Переходим на сайт, указываем адрес почты жмем кнопку Join White List. Все, ждем новостей от проекта. Все ссылки у меня в Telegram канале, а на него в описании под видео. Спасибо за внимание, всем пока.